Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на канале ПИТТЕ ГОРБАТЬЮКС. Сегодня у нас рубрика на тему использования глагола гото в английской разговорной речи. Глагол гото буквально равнозначен э, в английском выражении глаголу HAVE GOT TO. Её означает в переводе на русский язык... Э, когда кому-либо необходимо, или нужно, или должен что-либо сделать, или что-либо делать. Например, я должен встретить своего отца. Она должна присутствовать на этой лекции. Мы должны или нам нужно пойти за грибами. То есть должен или нужно. Ну давайте отработаем такую фразу. Мне нужно или я должен прочитать эту книгу. Как же будет звучать эта фраза на английском? Я должен прочитать эту книгу. I gotta, я должен или мне нужно? Дальше. Никаких ту. I gotta read, Я должен прочитать эту книгу. This book. Вот и все, дорогие друзья. Если вам необходимо ознакомиться с глаголами вона и конна, которые также используются в английской речи, смотрите на ссылки, которые будут всплывать в окнах при просмотре этого видео или внизу видео в описах. На этом, дорогие друзья, наш урок завершен. Я желаю вам удачи, успеха. Подписывайтесь на мой канал, делайте, безусловно, лайки, комментарии. Всем доброго, пока.